Вот и подошла к концу Всероссийская студенческая олимпиада по энергетике 2017, которая в этом году прошла в стенах Казанского государственного энергетического университета. Олимпиада собрала сильнейших студентов из ведущих технических вузов России. Ее результаты являются неоспоримым показателем квалификации участников в электроэнергетических дисциплинах. Итоги состоявшейся Олимпиады были подведены 30 марта в стенах Казанского энергетического университета. А также состоялась торжественная церемония награждения. Итак, третье место заняла представительница Московского энергетического института. Ну а родные стены Казанского государственного энергетического университета помогли завоевать студенту КГУ серебром. Эмоции только положительные. Хочу поблагодарить всех участников, кто приехал, руководителей и организаторов данного мероприятия. Ну, во-первых, мы очень долго тренировались, мы ходили на все кафедры, объясняли материал по четырем предметам, также готовились дома упорно, усиленно. Уверенную победу одержал студент Московского института атомной энергетики. Сергей Гармашук, несмотря на свой молодой возраст, уже полностью готов и стандартным задачам и абсолютно уверен, что свяжет свое будущее с энергетикой. И наверняка данная победа не станет единственной. У нас все это в универе. Задания похоже на универские семинары. Было, в принципе, нормально. Радость, работа, конечно, колоссальная, проведена. Ну, мы очень сложно учиться. Остается только добавить, что Всероссийская студенческая олимпиада помогает выявить одаренную молодежь и сформировать кадровый потенциал для исследовательской и производственной деятельности, а также повысить интерес студентов к электроэнергетической подготовке как основе профессиональной деятельности. Каждый участник Олимпиады не только получил почетные грамоты и памятные подарки, но и проверил свои способности к системному действию, анализу, проектированию своей деятельности, а также усовершенствовали навыки самостоятельной работы и развития творческого мышления. Адель Шамилова,